И всем привет с вами Darking, и мы будем снимать с вами Brisend Ever, то бишь Майнкрафт на Diamond World. айпи будет в описании, и сейчас будет интро и сейчас, короче, будем делать кое-что интересное, да. F1, пожалуйста. И будем тут копать. Зарабатывать деньги. Да. да. Вот вы представляете? Я, короче, два раза снимал. Один раз был черный экран, а второй раз тупо я нажал случайно на слэш который заканчивает видео и это всего продолелось продлилось три минуты три это мало это прям пипец как мало я думал то что это все будет нормально но я два раза лоханулся и все Все, я уже не буду нажимать слэш, только когда закончу видео, да. И короче как-то так. Да. Сейчас будем продавать. Вы сейчас недоумевайте, что это за шахта? Это, короче, короче, это интересная шахта, которая тут-то везде уголь угольные блоки и всякое такое кто-то умирает окей так ладно М -м -м. опа ладно е -е. <секрое> в принципе нормально мы выживаем и все хотя даже не выживаем а просто это копаем это даже не выживание а просто да Если честно, я хочу, блин, проверить кое-что. Записывается ли у меня звук? Сейчас, подождите-ка. Записывайте. Все. Снимать даже можно. Все хорошо теперь. А то я уже волнуюсь? Кто а не записалась еще? И это всякая фигня. Черный экран. А -а -а, бесит, короче, как-то так. Надеюсь, теперь все будет нормально И я выложу это со спокойной душой Будем теперь тут только копать Копать и еще раз копать А там были боссы Боссы, господи, боссы <смех> Вот, можно в принципе успокоиться и всякое такое Что я хочу тут сделать? Показать, как я тут торгуюсь. Но это, видимо, уже не будет. Хотя я уже столько всего нашел. Прям пипец. какой да. У меня просто побито. Еще четочку осталось до. Да. Потому, кейс. Точнее, не кейс, а уровня. Пепец. <серкнул> а -а -а! Господи, я упал. я могу наконец-то на следующую шахту <свес> а господи у <свес> Это был мини-босс. Да, мини-босс. Они, короче, такие. Нормально. Теперь я полностью в угольной шахте. Ну и все. Сейчас я, наверное, столько буду всего тут делать. Сейчас будет все норм и все так далее Кстати, тут найти очень сильно сложно, поэтому это прям пипец. на скелета пойти. Это из серии, но, он, наверное, уже не получится. Хех. Потому что он был. Господи А что успеваю? Их уже не успеваю, воу, еще одна. Ладно. И за тридцать пять миллиардов. М -м, хочу, хочу. И как же хочется, хочется сделать. Тут. Но еще и не хочется. еще бонус денег ой как же хорошо в собаки все уже можно когда ⁇ -мо ⁇ нужно 39 уровень зашибись выпал Чек. Да. <софрик> <софрик> <софрик> давайте полностью за Плохая идея. Бус шардов, да много, конечно, нам дали. Наверное, тут ничего не видно. Наверное. Это... О, а вот сейчас, наверное, уже вам вид. Еще продаем еще чуточку нам нужна так давай опа О, еще, еще. Не плохо вот эта мышь попалась а ты еще лучше как же это печально. Да. Особенно как сейчас. Сли... Хм-хм-хм. А это я уже помню. А, это я уже помню. Как я тут бомбил. Да. да. Вроде бы вот так. А потом вот так, да? Да? Пфф! Вообще изи. <кười> <кười> Дальше давайте... Это кварц. Тут еще можно легко упасть. О, уху. Кстати, а сколько кварц стоит? Пять к. Офигеть. Шесть миллионов. Круто. Сейчас мы это перебьем. Все перебил. И теперь уже 10 миллионов. Стопу а тут можно бить. Мне просто интересно. Можно? Нет! А где можно? Где включен Пвп? А, тут есть Пвп, но. Точнее, в этом сервере есть Пвп. Там где заблокировано, но наверное на 40 -го. да. Точнее, на 40. А, да, точно я же уже получил. Ну ладно. Короче. Сейчас я пойду -ка сюда. И. Ладно. <смех> ладно. Кстати, еще кое-что. У меня тут везде алмазная броня. И слабость. Потому что я только что зах. Ну ладно. <смех> С вами был Dark Kings. Всем удачи и всем пока-пока. Да. Ну короче, всем пока. Нажимайте колокольчики, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и всем пока!